Рано утром жирафик Лонги отправился в путешествие. Лонги сел в паровозик и задумался, как все-таки хорошо сидеть на месте и одновременно ехать. Жирафик выглянул в окно и начал рассматривать вагончики. Их всего 4. 1, 2, 3, 4. Все верно. И все они разных цветов. Но какие это цвета, жирафик забыл. Ребята, давайте поможем Лонге вспомнить цвета. Первый вагончик как солнышко, желтого цвета. Я вспомнил. А второй как трава зеленого. Верно, Лонги. Третий вагончик как небо, голубой. Да, голубого цвета. Последний какого цвета? Я не знаю. Лонги, этот цвет все малыши знают. Красный. Яблоки красного цвета и маки красного цвета. Ага! Теперь Лонги запомнил цвета и стал любоваться природой, а паровозик отправился дальше.